Всем привет! Вы на канале Соплей. Я тут немножко тупанул, запись не включил, поэтому вернулся <сюзв> обратно. <cach Azure>. Сегодня у нас сложность Кошмар, карта uh, Тенглвуд. Найти доказательства МП, свеча и спугнуть призрака, пока он охотится. Uh, я уже Рубинич включил, поэтому ничего не потерял. Пока что комната, мы не знаем где. Давайте слушать. И он будет взаимодействовать. Так у нас что здесь? У нас карт нету, получается. Подвале, ой, я не посмотрел, если там. Вот у нас что открыто. О, слышали? Я слышал. Что-то стукнуло. Он похоже на кухню Ну рассказывай. Что то тут кинул? Ага, МП3, отлично. Он в этой комнате. А, тогда мы сейчас получается скинем все здесь кружечку кинул а, киток кружки был такой большой это мы возьмем заметочку а, бежим за камерой а, берем сразу же рацию камеру и блокнот нет блокнот не буду брать а, не буду брать блокнот потому что я потом схожу и возьму два штуки сразу Хотя я считаю, что блокнот нужно кидать вообще в самом начале, когда комнату нашел. Чтобы он... Так, мы сейчас здесь свет выключим сразу, чтобы можно было проще посмотреть. Чтобы можно было сразу... О, там дверь потрогал, Стоп, подождите. Я заблудился. Где я? А... Телефон. Ну все уже, я пустил момент. Или может было была не дверь, может это было... Нет, ладно. Так, нет, я возьму, короче, фонарик в руку. А, пока зеленку так поставлю, чисто, чтобы это. И будем смотреть. О, господи! Ну вы видели, да? Это было страшно. Так, он там телебонкает, всякие штучки вот здесь. Ага. Так, давайте с ним попробуем поговорить. Ты молодой ты молодой ага О, у нас улики две есть все теперь мы начинаем думать кто это а, я предлагаю выйти из дома но ну, получается нам блокноты не нужны так стоп где да, я вообще сошел нам блокноты получается не нужны у нас две улики уже есть а лазерный проектор причем я не заметил а, я его видел только я его видел через камеру а вживую я его видел или нет ага И радиоприемник А, ну это не может быть горе Это диаген, юка и мираж фантом а... Миража фантома мы проверим Диагена мы тоже проверим Юка я не знаю как проверять а, Поэтому берем фотик а, Берем вот эту штучку и вот эту Сейчас мы сразу сделаем проверочки А, блин, фонарик взял Ладно, пока тогда не берем а, попробуем, может быть, он появится себя Мы его быстренько сфоткаем Если он не появится на фотографии, значит, это будет у нас фантом а... Шумит Грязная вода Ага Так, а, это... А, да, это не горю. Это сказать, пробежал, это не горю. Что за блин это? Тут неинтересно А, может быть, это диаген? Ты молодой? Old. Старый? Old. Ты где? Ты где? Ты здесь? Ты старый? Ты молодой? Old. Ладно, я не буду просаживать все-таки рассудок. Ну, в принципе, у нас пачка, которая... Слушайте, мне кажется, это фантом, потому что он швыряет все. Швыряет очень все достаточно хорошо, поэтому мы сейчас его просто... Что мы просто? Мы сейчас проверим на этого. Ну, вы поняли, да? Угу. Проверим его на миража. Диогена мы проверим во время охоты. Ну, если, конечно, он раньше не начнет. Пантома мы проверим. Получается уже потом. Фотик, ага, а, стопает угу. отлично а я не посмотрел проклятые вещи какие у нас как сразу земзов за... ой-ой-ой блин у меня там фотографии нет ноль ну почему ты появился когда я скидываю фотографию ой фотоаппарат ну почему зачем призрак что с тобой не так а, давайте мы её... Так, зашить что -то... господи все пресс f так возьмем фотик возьмем вот эту свечку Ага, она не загорится пожалуйста а где все берем ее в руку идем юкая юкая юкая что у нас юкая по поведению я не помню кстати так, давай я, пожалуй, здесь свет включу. Ты еще ходил здесь где-нибудь? Изнавайся. Ага, он нигде не ходит, по сути. Кон потрогал. О! Раз, два, три. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Куда ушел? Четыре. Так, одну фотку... А, блин, надо было ко... Что-то я нафотографировал следов. Костя надо было сфоткать еще. Так, ладно. Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Ага, свечу он затушил. Отлично. А, Пойдем посмотрим по проклятым предметам, что у нас. А, спрятаться? Нет. Спрятаться мы не можем. М он выключил свет. Он выключил свет. Но ну, нам это ничего не даст. У нас похоже доска пентаграмма. Ой, пентаграмма доска Уиджи. Так, ну все фоточки четкие, но мне кажется, это ну это не Мираж следы оставляет. Мне кажется, это фантом. Сейчас мы посмотрим. Как Юкай определить? Я, кстати, не знаю. Давайте прочитаем быстренько. А, близко разлит голос ваш. Угу. Во время хода Юкай слышит только те, кто находится рядом с ним. Ага. Эм, так что у нас там получается? Спугнуть призрака. М -м, щиток выключил, да? Вырубил щиток. Так, нычка. У нас здесь. У нас здесь есть нычка. А в гараже есть нычка. Ой, подвали. Сейчас, короче, у меня есть идея. М -м -м. Блин, так-то Юкай подходит на самом деле. Он нычка здесь есть. Давайте мы, наверное, вызовем охоту. Ты молодой? мистер года я сошел с ума ты хочешь нас убить ты злой а -а -а, ты молодой прятки так мы сюда спрячемся эй эй эй я здесь Так, ну это не диаген Это сто процентов а -а <quest> Это не диаген Ладно, мы далеко не уходим Мне кажется фантом, но он швыряет все Ладно, давайте триггерить еще одну охоту А как я ее сделаю? А, дай нам знак. Дай нам знак. Не надо ко мне подходить. Дай нам знак. Дай нам знак. Покажи себя. Тук-тук. Как-то никакая проверка. Знаете кто? Напишите в комментариях. Ага. Дуну. Хорошо. Знаете, чем? М -м -м. Но мне не получится так сделать. Я хотел сказать, можно взять фотик. И просто в руках его держать. И попробовать его сфотографировать. Надо было его сфоткать, кстати, во время охоты. Ну ладно. Ну смотрите, я разговариваю здесь, да? Я разговариваю здесь. И он взаимодействует хорошо. Поэтому, знаете, у меня есть предположение я поставлю эту штуку чтобы просто свет был вот я разговариваю разговариваю болтаю и как будто это его раздражает ага блин я не почему почему это фантом да почему я не почему я туплю очень жестко. У меня очень медленно переключает. Типа, я должен сделать одно колесико наверх. Но у меня оно не переключается сразу. А... Очень обидная катка. Вот опять все хорошо сделал, все было идеально. Ну, типа, исключили, послушали, все сделали. Но проиграли именно на этом моменте. Ладно, давайте а, начнем сразу следующую каточку. Сейчас я все куплю, у меня уже денег нету, к сожалению. А, сейчас я все куплю, и мы пойдем сразу на Тенгл и сейчас мы определим призраков. Буду две каточки в одном видео. Ой, ладно, все нормально. Ой, какая же обидное поражение. Ладно. Ремен Барбар, э, датчик Сфотографировать и микрофон Задание отличное Охота нам не нужна Поэтому мы сейчас просто заходим Там либо мимик, либо демон Умираем и в принципе все Вот знал, что ты фантом Но почему я не уехал? Почему я просто не могу взять и уехать? Я просто думал, что это Юкай, потому что я еще разговариваю, и он такой типа. Да господи, ну сколько можно? Так, ладно, у нас куклы нету. Почему сюда в подвале? На кошмаре вообще бывает, не в подвале. Так, это у нас не доска. Значит, это либо зеркало. Вот здесь нормально, что переключается одним. Господи, это вообще какой-то бред. Дай нам знак Дай нам знак Это у нас а, это шкатулочка Шкатюлочка, шкатюлочка Стоп, а, это карта Таро Это нич? Не... А, нет Дай нам знак Это? Нет, нет Один, что потрогал а, -а. а, он здесь прям? Так, хорошо Следы, следы, следы, следы Следы, следы, следы, следов нету. Отлично. Так, я не вижу ничего. Можно свет, пожалуйста? А, он, короче, либо в этой комнате, либо, либо в той. Этой самой, туда. Так, ключик возьму. Так, он дал нам улику. Ой, улику. Ничего он нам не дал. М -м -м. Сейчас быстренько берем вот эту штучку. Вот эту штучку. И вот эту штучку. А я могу отдельно взять штатив? Интересно просто, что сейчас стало без камер. А, сейчас мы посмотрим сначала детскую комнату. А, потому что здесь непонятно, где он. Детская? Он здесь, он в этой комнате. Я слышу. Я слышу, как он что-то кидает. Нет? А где ты кинул? швырнул прям в той комнате, ты чё? Я слышал, алло. Вот, вот эту штуку кинул. Что это вообще такое? Ладно. Предположим, ты молодой? Отлично. Отлично. Как он хорошо сразу нам улику дает, да? Прям замечательно. Идеаль, идеальный призрак. Так, у нас есть одна улика. Это радиоприемник. Угу. Что я там про мимика говорил? Сейчас и минусовая появится, то все. Так, э, в целом, в целом, в целом. Что там еще? Датчик движения возьмем. Ну и давайте этот возьмем сразу. А, все. Думаю, что я не взял. Это может быть еще и призрачный огонек, но призрачного огонька пока что я не видел Сейчас мы посмотрим, как он взаимодействует Это что вообще такое? Это не направленный микрофон Как он? А, вон этот, лазерный проектор Отличненько Так, давай мы тебя сюда поставим Ну что, повторяется у нас история yeah. Если я сейчас да, Сейчас-то я тебя поймаю Пантомчик Ну, скорее всего, нам придется охоту вызывать, чтобы проверить на диагена Но, возможно, мы сейчас проверим солью Просолим как следует его И дальше уже посмотрим Кто это? Сейчас мы просолим Блин, там же этот э -э Палас лежит А под паласом мне видно его следы Я готов фоткать. Я засек его с помощью. А, это не фантом. Ой, не Мираж. Куда куда ушел? Еще еще будет ой Ой, так ладно. Ты что, ушел? Нет, ты не ушел. Давай, не это. Не уходи. Так, сейчас мы выполним задание ко второе. При помощи направленного микрофона. Я не тот микрофон просто взял. Это типа что? Это датчик. Это микрофон? Ага. Ага, засекли. Угу. Отлично. Uh, Берем направленный микрофон. Uh, и возьмем... Что там еще создание Сфотографировать? А если это фантом? Игра. Блин, у нас карты. Таро. И с картами Таро я был бы поаккуратнее, на самом деле. Если я подсфоткаю карты Таро, сразу скину фотик. Пусть он там пока что немного повеземодействует. Это не фантом, потому что что-то он как-то катке он швырялся хотел, хот... я сейчас хотел просто по приколу дернуть но вспомнил кое-что интересное и решил что да ну нафиг Ага тут занято хорошо может быть он уже нет ну здесь А, я засек. Все, ладно, пофигу. А, какие задания еще? Сфотографировать. Блин, вот это вот сложно. А, что я предлагаю, опять же, да? Угу, тут места нету. Давайте мы еще найдем, поищем нычку. Где мы сможем потянуть карты. Так, здесь нычек нету. Где мы сможем потянуть карты, где мы сможем попробовать э, убежать от призрака. Ой, отлично. В гараже я люблю, кстати, прятаться. А... Короче, мне надо сейчас сделать все так четко. А надо фотик было там скинуть. Мне надо сделать сейчас все так четко, чтобы я вызвал охоту, да? Чтобы я вызвал охоту. Чтобы я посмотрел, диаген ли это. И чтобы я успел его сфоткать во время охоты. У меня сердце колотится просто пипец, как сильно. М -м это что? А, это он там ходит по соли. Я думал, охота началась. А -а -а, Все, в принципе. Нам нужно по факту его сфотографировать. Возможно, я достану какого-нибудь девила, и у меня просто-напросто... Он проявится, появится. Я не вижу? Ага. Как же много всего мне нужно сделать? Так, можно фотик я сюда уберу? Короче, я не знаю, как я это сделаю, но мне нужно, чтобы у меня в руках был фотик. О господи, пептудей. Еще их благовония не взял. Короче, мне надо сделать так фонарики, чтобы он мне светил на эту штуку. Блядь! Все, все, я я отказываюсь собирать. Почему сюда переместился? Он же был в той комнате. Я даже не успел шаги послушать. Юкай. Ну я, пон... я, я, я бы не угадал бы Юкая. Нет, я бы угадал бы его. Я бы исключил бы Миража. Бы... Мы его уже исключили. Я бы его сфоткал и исключил бы Фантома. Диогена исключил бы. Остался бы Юкай. Ладно, такие вот каточки неудачные. У меня уже денег нету, поэтому на стриме будем сегодня фармить денежку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.